Junco, chungo, choco, chungo, chungo, chungo Меня и уже начался сентябрь, а это значит, что практически все мы сейчас пошли на учебу в школы, лицеи, училища, университеты, институты и тому прочее. И всем нам сейчас очень сложно сконцентрироваться и начать учиться. Реально, это очень сложно, потому что все мы сейчас в мыслях о лете о том, чтобы пойти поговорить с друзьями, о всем, чем только можно, кроме учебы. Поэтому в этом видео я вам расскажу некоторые свои такие способы, лайфхаки, решения, советы, как сконцентрироваться на учебе и все-таки начать учиться. Так что, если тебе интересно, оставайся со мной. И первая штука, которая тебе поможет концентрироваться, на ущебе, господи, это тяжело. И начать лечиться это стикеры, серьезно, это реальная тема. Ты раскрываешь эти стикеры там, где ты ходишь чаще всего, в квартире или в доме, или где ты там живешь. Записываешь, что дал формулы или какие-то важные даты. И когда ты ходишь постоянно по квартире или дому, ты смотришь на эти стикеры и автоматически израбатываешь твоя злительная память, ты запоминаешь эти формулы и важные даты. Это очень удобно и реально это очень помогает, особенно тем ребятам, у которых в этом году экзамен. Поскольку я тоже живой человек, и я понимаю, что выключить телефон во время делания домашнего задания – это просто что-то нереальное. Поэтому, во-первых, что я тебе посоветую, это убери телефон с поля своего зрения. Когда ты его не будешь видеть, у тебя будет меньше желания зайти в ВКонтакте, в Инстаграм, на Ютубчик, повтыкать в телефоне, посерфичь в интернете и тому подобное. Во-вторых, выключай звук на телефоне. Ну а в-третьих, это конечно же в идеале, включай режим «Не беспокоить». Ну а следующее, что я хочу тебе посоветовать, это тренируй свою силу воли. Например, если ты сладкоешка, то скажи себе нет, скажи, что я не съем эту вкусную шоколадскую конфету или еще что-нибудь прочее, пока не сделаю эту домашку. Если ты, я не знаю, очень сильно любишь читать книги, скажи себе, я не буду читать эту книгу, пока не сделаю уроки и что-либо подобное. Серьезно, тренируйте силу воли, она вам очень сильно поможет в будущем. Еще один очень важный аспект, как начать учиться, то есть на учебе, это музыка. Серьезно, включайте музыку, когда вы делаете уроки, а лучше создайте свой школьный плейлист под которой вы будете делать домашние задания. Там музыка, которая будет вас и успокаивать, и которая вам нравится. Такую музыку можно подобрать буквально в любых стилях, как в рок, так и в поп, так и в рэп. Совершенно в разных направлениях, это очень удобно и круто, и я просто обожаю делать уроки под музыку. И как говорят некоторые мои знакомые, то когда они делают уроки под определенную музыку, и потом переслушивают ее, допустим, едя на учебу, то они вспоминают, что они учили, слушая эту музыку. Не знаю, может быть это было заумно, но это работает, постарайтесь слушать слушаться эти слова. И следующее, что я вам хочу тебе посоветовать, это, серьезно, делай яркую канцелярию. Когда ты смотришь на свои яркие карандашики, ручки, блокнотики, стратки, это поднимает настроение. И учиться хочется хоть капелюшечку, но сильнее, чем обычно. Кстати, можешь перейти по ссылке в описании и посмотреть мои видео DIY на яркую канцелярию. Они получились очень даже неплохими, так что, надеюсь, тебе понравится. И последнее на сегодня, что я хочу тебе посоветовать, это Сделай свою доску целей Если ты в этом семестре хочешь как-то лучше свои оценки Поучаствовать в олимпиаде или еще что-нибудь подобное Запиши это, сделай свою красивую, классную доску целей Кстати, если ты хочешь видео диайвай про доску целей, как я ее делаю, то напиши обязательно внизу в комментариях и поставь палец вверх под этим видео. И да, вернемся к доске целей. Когда ты делаешь эту доску, ты ее вешаешь где-то перед собой, когда ты ее постоянно видишь, это тебя мотивирует. И ты сильнее хочешь сделать что-то, и ты это делаешь, ты быстрее добиваешься своей цели. Следовательно, если твоя целью является хорошо сдать этот семестр и в дальнейшем год, то ты гораздо лучше начнешь учиться, начнешь добиваться своей все будет круто. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, поэтому поставь лайк, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, какой особенный DIY от меня ждешь. Допустим, это из мультика Adventure Time или Гарри Поттер или еще что-нибудь интересное. В общем, напиши внизу в комментариях, я буду ждать. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!